Бля, в шараге, вот я, 228 а, Вот в шараге, я помню, вот когда я первый раз учился в техникуме У нас, сука, по субботам учились Я никогда в субботу не ходил, вообще плохо мне было Ну потому что, нам еще так говорили, короче Вот вы учитесь в субботу, и за это у вас, типа, пар мало только у нас по 4 пары было, типа схуяли, а потом я перешел в электронный техникум, чуть такой, знаете, попроще, потому что нам ну, мне надо было техникум, так чтобы маме типа сказать, типа вот мам, я закончил, не надо на меня это, еще на ну, мамам попросил закончить, я хотел закончить. Я туда пошел по субботам не учились и вообще всем похуй. Да, но это просто они там из себя нахуй много строили, хотя такая же, такой же техникум. Там, бля, помню, из туалета воняло на... до четвертого этажа. Ну четыре пары в субботу это вообще пиздец. На с вами там все закидывались я помню в этом в техникуме. Там вообще все кидали. Ну не все, но очень много народа. Там в туалет заходишь, там людей ставило, пиздец. В школе такого у нас не было. У нас, блядь, один раз в школе тип, короче, петарду в туалете взорвал. Короче, туалету просто пиздец было. <питарду> Он взорвался нахуй в туалет, блядь. И пиздец просто потом было. Мы там вообще не ходили, потому что учителя просто чекали постоянно. А вот мне, кстати, мамка недавно рассказывала, типа, ей. Ей, короче, прикиньте, нахуй. В школе там тип был, блять. Короче, вот этот тип постоянно провоцировал, нахуй. И его маме, мама, короче, моей маме звонила и говорила то, что я сыну угрожал. И, короче, мамка, этого типа звонит моей маме, а я ему реально угрожал. Ну потому что он заебчивый этот тип был, он сам провоцировал и он, короче, м -м -м, мама, знаете, что говорит, версус Бату. Это он таким притворяется маленьким, он вообще бегает девочек за попу матцы. А этот тип, ну мы когда все там бегали, мы всех типа баб зашел и он с нами бегал. И мамка, короче, вот сказала, и все. И она отстала. Потому что он время, э, он, короче, выебывался, а сразу, если что, сразу родителям жаловался. Не, у нас там вообще типы некоторые были ебнутые. Спасибо, брат, сейчас, Дип, за тысячу. Э, у нас один тип был, Сашка. Ладно, не буду фамилию называть. У него, короче, мама, блядь, до пятого класса его, типа, провожала, блядь. И я помню, это дебил, блядь. Вот мы, короче, пошли играть в монетку. Ну, знаете, в монетку? Тебя спрашивают назови любое там кино любого там ну Супермена там еще что-то бля он такой еблан и у него короче спрашивают он на первое отвечает и по на первое отвечает типа все смеется и потом у него что-то спросили вообще легкое и он короче стоит ничего сказать не может ему уже ему руку протерли тоже его мама в школу потом приходила нахуй и еще я помню короче этот тип а <свечес> Бля, у меня такая история есть. Короче, этот тип за школы пиздился с другим типом. И я, короче, это все снимал на, на мобилу. Бля. Короче, мы идем за школу. М -м -м -м, они идут, короче, хуяриться. Типа, они там куртки снимают, там все, все. Я стою, короче, с мобилы их снимаю просто. Что-то я устаю стою, снимаю, они, они, короче, удохаться начинают и смотрю. Все по съебам дают, а я стою дальше снимаю, они там летели, сваляются, я назад смотрю, это класс нахуй, я как по тапкам даю нахуй, короче, а я э, по тапкам дал, мы стоим, короче, с, с Кинтом моим уже типа на остановке, уже там типа энергетик, монстры все покупаем, балдеем нахуй, и короче мне мать звонит, говорит, типа школу иди нахуй, но ну, я в школу пошел, мне сказали видео удаляю и все. И все, да, пробрось просто, короче, я, сука, даже не успел его скинуть, потому что у меня почему-то э -э -э, как его? Что-то, короче, знаете какая тема. Позвонил, короче, мне мама сказал, все, то, что ты заснял, давай, албибек из мочатка. Албибек из мочатка, Данила. И я пошел удалять, сука. Ну ладно, нормальная, кстати, там пиздка была. Но они особо не пиздились, они просто валялись. Просто валялись на земле. Я вот не знаю, о чем вам рассказать про кешку а про кота ну кучу кот он еще что потому что очень часто многие люди спрашивают про кота да можно кстати много рассказать ему уже пацаны летом 11 лет 11 лет нахуй. сами понимаете почему он типа никуда не ездит я у сам пиздец как удивить хочу но не могу ну а так мама сейчас его забрала обижается Я думаю понимает все потому что типа тоже Мамка его оставила. Тем более, мамка тетки его оставила. Он нормально там сначала повыебывался, повыебывался, а потом перестал и кушал уже, и что? Самую жесткую историю. Ну, самая жесткая история, это когда меня поймали, нахуй. Это самая жесткая история была для меня. Самая жесткая, братан. Когда я молил бога, нахуй, чтобы он, блядь, помог мне, нахуй. Садитесь. Это было самое жестокое.